два типа, Значит, это газовые гиганты, которые весят примерно 10-30 грамм. Напоминаю, Земля это 10-27 грамм, Юпитер 10-30, Солнце 10-33. Это там с точностью до коэффициента порядка π. Естественно, вот. Но полезно просто эти цифры держать в голове, чтобы понимать, что в масштабе Юпитер находится ровно посередине между Землей и Солнцем. Кстати, светимость Солнца 10,33 33 оксидон, тоже цифра. Вот. И вот есть у нас значит, газовые гиганты, а есть так называемые ледяные гиганты, уран-нептун, про которые мы на самом деле знаем очень мало, потому что целевых миссий к этим планета не было. Сейчас Европа только только начинает это обсуждать. Вот, это довольно интересно. Получаем на то себе письма, может войти в рабочую группу. То есть это процесс такой надолго. И вообще это, конечно, интересно, потому что когда это будет реализовано, это будет очень не скоро, конечно, там может быть лет через 30, Но это будет, конечно, совершенно новый мир. Мы про, вот, про вот эти ледяные гиганты знаем практически ничего. Хотя, хотя это очень важный класс планет, потому что значительная доля экзопланет, которые мы наблюдаем, они похожи на такого типа. от а, а Земли. Можно как характеристики вот, а, с телескопом посмотреть спектра? Еще раз. С телескопа измерить, спектры, и измерить спектр и полной планки. А вот э, уран. Э, а, уран не был? Нет, конечно. конечно, это делается, и мы с вами это там, через неделю-другую обязательно обсудим подробно. Э -э, обязательно, конечно же. Есть, я не хочу сказать, что мы совсем ничего не знаем. Но знаем все-таки достаточно мало. Спектр, конечно, хороший. А какие-то профили мы знаем? Э -э, профили.. Э -э Модели внутреннего строения, модели атмосферы, конечно же, есть, но, опять же, нет такого глобального мониторинга, поэтому, что там, происходит, мы знаем очень плохо. Но вот про Юпитер, пожалуй, мы знаем лучше всего, потому что он, ну, во-первых, неплохо наблюдается с телескопом, он довольно большой, значит, занимает он примерно где-то до 30 секунд, если он там в противостоянии наземный телескоп, то есть можно очень много деталей разглядеть, в том числе вот эти зоны, пояса, значит, вот эти вот белые области называются зонами, а темные поясами. И связано с тем, что белые области это область восходящих потоков, там а в поясах наоборот потоки нисходящие мы видим более глубокие слои атмосферы вот. но ну, также вот эти э, белые овалы ма маленькие э, которые являются циклоническими и э, антициклоническими структурами то есть это не синаптические структуры сейчас вот. ну и конечно удивительно что с с самого вот, начала астрономии нового времени, с Галилея, Юпитер наблюдался в телескоп очень эффективно. И Галилей, как вы знаете, прекрасно открыл вот эти четыре спутника Галилеевых, спутника Юпитера, о которых мы тоже сегодня поговорим. Вот. Большую часть информации о динамике атмосферы мы знаем сейчас по наблюдениям с телескопа Хаббл. Это была беспрецедентная кампания с гигантским количеством наблюдательного времени, с очень хорошим, не спектральным, а пространственным разрешением, что Хаббл это примерно там или меньше, что позволяет строить ну, вот для Юпитера очень качественные картинки. Ну, и это позволило действительно строить достаточно продвинутые модели атмосферы. Вот мы видим, как эти синаптические структуры взаимодействуют со средним потоком в зонах и поясах. Ну и вот одна из трехмерных моделей большого красного пятна. Это модель лаборатории физической электродинамики такая мезомасштабная модель трехмерная, вот. и в общем вот метеорологию и мы действительно благодаря этому масштабному наблюдению и качественным современным моделям циркуляции знаем достаточно неплохо. Вот. но э, объясняется наличие вот этих зон и поясов. Одна из гипотез, она не подтверждена, потому что мы не знаем, как происходит циркуляция во внутренних областях Юпитера, мы знаем только, мы можем моделировать только циркуляцию атмосферы на, на уровне стратосферы и верхней тропосферы. Вот. Но вот одна из гипотез состоит в том, что это как бы система таких ложенных вращающихся цилиндров, и на границах у нас формируются восходящие-нисходящие потоки. Вот. а в них могут быть встроены еще малые цилиндры, которые вот, собственно, приводят к наличие э, синаптических э, структур. Э, вот. Очень интересная э, особенность метеорологии Юпитера, которая была открыта совершенно случайно. Э, это были в э, начале 90-х Аппарат, так же назывался, Галилео, Значит, один из первых аппаратов, который целенаправленно отправлялся к Юпитеру. Значит, у него был так называемый дропзонд, то есть маленький отделяемый аппарат, который должен был не сесть, потому что у Юпитера нет поверхности, нырнуть в атмосферу, ну и где там на уровне какого-то небольшого достаточно давления погибло. Вот. Там был массспектрометр спектрометр и ожидали увидеть очень богатую химию, чуть ли не аминокислоты. В общем, до Миссии Галилео было, были некие иллюзии по поводу большого количества органичной материи Юпитера и сложной органической материи. Вот. И вот этот массспектрометр спектрометр не увидел просто ничего, и даже не увидел дневного пара. Все страшно удивились. Такой был шок. Сначала думали, что прибор не сработал, а потом все таки доказали, что умения были корректные, и тогда посмотрели внимательно, куда упал этот дробзонт. Оказалось, он упал прямо вот в так называемое горячее пятно. Вот этого вот загогулина, она тут не очень хорошо видна, вот это <coughs> называемое значит, ход -спорт". Что это такое? Это вынужденная когнитивная ячейка которая циркулирует в обратную сторону. То есть там нисходящий поток горячий и нисходящий поток холодный. И в вот, результате, когда мы вот эту горячую атмосферу еще и дополнительно разогреваем нисходящим потоком, она объединяется вообще абсолютно всем. То есть атмосфера там лишена где пара, лишена облаков, она абсолютно бедная, там только чистый народ и ну и вот по отсутствию облаков видно, что э, она такая синеватая немножечко, это связано с полосами поглощения метана, видимо, То есть мы здесь видим атмосферу достаточно глубоко. Вот. Ну, так же как у э, Сатурна, Сатурн он немножечко более интересный, э, у Юпитера есть полярный вихрь. Э, полярный вихрь характерен вообще для всех планет, и у, у, у Юпитера он такой очень сложный, динамичный, с сильным дифференциальным вращением, с большим количеством мелкомасштабных структур, вообще чрезвычайно интересные феноменологии. Вот. Но давайте посмотрим, значит, немножечко подробнее, что собой атмосфера Юпитера представляет. Значит, состав практически солнечный, и даже я бы сказал извините за термин космологический. Значит, вот эти там, 15% условно гелия и там, 85% водорода, это то вещество, которое было синтезировано в горячей Вселенной. Я не специалист в космологии, поэтому не скажу вам на какой секунде, но достаточно рано. И... Если мы взвесим все вещество Вселенной, то пропорция там будет примерно такая же. И большинство звезд имеет примерно такую же пропорцию водовой Еге. Вот. В этом смысле Юпитер почти что звезда, во всяком случае, по объему химическому составу. Вот. Но вот дальше, если мы посмотрим значит, на состав атмосферы, мы сразу видим совершенно радикальную разницу относительно планетивной группы. К чему мы, Значит, мы к чему привыкли что достаточно много кислого газа много азота э и водяной пар который ну вот столько сколько позволяет температура Значит, здесь мы видим что водяного пара очень мало и действительно это практически столько сколько позволяет температура со 2 вообще какие-то там совершенно Доли ППБ, меньше, чем метан на массу, Соответственно, значит, много метана, значимо много, доли процента, много аммиака, сотни ППМ, вот. Ну и дальше всяческие экзотические соединения водорода, видите, PH3, ну это понятно, это угли водороды, элементарная органика, H2S, <свят> то есть понятно, что водорода там избыток, и среда сухого восстановительная Вот это э, фундаментальная разница между зоной планет гигантов и зоной планет э, В зоне гигантов среда не окислительная, а восстановительная. Если у нас весь кислород связывается в воду, э, и э, углерод существует в форме глюкислого газа, то в зоне гигантов э, воду связывается, э, опять же, значит, весь кислород наличный. Э, углерод связывается в углеводороды, и существует еще большой избыток водорода, который вот пытается восстановить все, что он может восстановить. Серу, углерод, фосфор, все что хотите. Вот. Значит, если мы посмотрим на температурный профиль, то он достаточно банальный. Значит, это адебатическая атмосфера. Вот Интересно, что если мы продолжим вот это куда-то туда в недра, то практически без изменения вот этот адиобатический градиент мы можем протянуть почти до самого центра Юпитера, и там у нас температура будет примерно 27-3 градуса. То есть это, конечно, всегда очень горячая. И понятно, что ни жидкой, не твердой формы водорода при таких температурах будет не может, в принципе. Вот. но ну, я не знаю, рассказывал ли Иван что-то на лекциях про внутреннее строение Юпитера должна была, в принципе. Значит, напомню, что основная часть, примерно две трети радиуса Юпитера, <coughs> это металлический водород. Значит, ну вот, что такое металлический водород, наверное, никто из вас не понимает, я не понимаю, но я предлагаю относиться к этому так, что.. Вот металлическая форма любого вещества, это означает только одно, что энергия фермы больше температуры. Вот если вы вспомните, как у вас устроена статистика свободных электронных металлов, да, то вы в первую очередь обратите внимание на то, что у вас там распределение фермы. Энергия фермы достаточно большая, она равна химическому солу, и вот это обеспечивает вам наличие электронных проводов. За счет большой плотности ионной решетки у вас вот большая энергия. Здесь э, большая плотность обеспечивается просто гидростатическим давлением. <клево> э, большая температура приводит к полной ионизации. И вот эта плазма водородная, находящаяся при огромных давлениях и огромных температурах, <клево> она вынуждена тоже переходить к выраженной э, статистике. Э, с большой энергией фермы, которая превышает коты. Это означает фазу металлического водорода. В лаборатории он был синтезирован, хотя в очень небольшом количестве на непродолжительное время. Вот. Значит, вот это у нас адибатическая атмосфера, дальше где-то вот на уровне примерно 1 десятая пары, 10 земная атмосфера у нас э -э наблюдается перелом, и дальше температура начинает тихонечко расти. Вот. Ну вот область примерно там до где-то там 10 минус 4 бара, принято считать стратосферой, после которой температура начинает расти достаточно быстро, и это область называют термосфера. Существует такой достаточно сложный трехъростный облачный слой, но они. Вот. ну вот э -э, поподробнее, значит, как выглядят э -э, температурные профили Юпитера, это уже достаточно строгие э -э, данные. Э -э, значит, вот здесь у нас одна десятая бара, да, видите перелом, температуры минимум. Дальше пошел адепатический градиент, хотя он тоже идет с некоторым переломом, очень, очень быстро. Вот, ну, где-то на одном миллибаре у нас значит, здесь нарисована эзотермия, там по-прежнему растущий профиль, вот, ну, в вот общем, это переход от, от стратосферы к наверное, термосфере. Значит, ну вот задавался вопрос по поводу спектра. И, конечно же, спектр Юпитера многократно, с большим пристрастием, очень качественно. Вот. Но ну, это вот один из таких спектров, который зарегистрирован в фурье спектрометром в тепловом инфракрасном диапазоне. Что мы тут видим? Мы тут видим гигантское поглощение на трех нейтронах. Видите, ничего нет на уровне трех с половиной. 3,7 микрон, как вы думаете, почему? Так, ну что скажут наши ну, инфракрасные спектроскописты? Ну, метан там 3,3, да? да, а метан. там же 3,3 он считается. Все, наверное, 3,3, да, ну не только метан, вообще вся органика. Связь CH, прямое колебание связи CH, это 3,3, 3,4, 3,5 микрон. Вот. И вот, вот это все обеспечивает вот эту гигантскую полосу поглощения, здесь вообще просто ничего не видно. Вот. Дальше значит вот достаточно большая полоса 6-микронная это полоса воды. Вот. Ну а дальше начинается там много-много всякой всячины. Интересно, что спектры могут сформировать как? Линии поглощения, так и эмиссионные, эмиссионные линии. Эмиссионная линия, значит, напомните мне, что это означает, если я вижу в тепловом диапазоне, ну, допустим, там сколько у нас 14 микрон, да? И вот в 14 микронах я вижу какие-то спектральные линии в эмиссии. Что, что это в первую очередь означает, какой вывод я сразу могу сделать Ну что меняется теоретический градиент, ну как вот, допустим. Кажется, что линия эмиссии ну, co СО2 возникает на атмосфере метана, в зависимости от температуры поверхности нет. Что значит меняется адиопатический градиент? <coughs> адиопатический градиент это констант. Mm -hmm. Потому что его поменять, надо либо состав атмосферы изменить, либо изменить силу гравитации. Mm -hmm. Я не знаю, как это, я забыл, как это называется. Ну, субодиабатические критин становятся. Ну, не просто субодиабатические. У нас там температура инверсия. Почему? Потому что вот у нас высота температура. Вот. Ну, мы не рисуем какую то профиль. Значит, атмосфера, дальше температура растения, чем она дальше что. ждет. Значит, вот здесь в этой области значит, ну и допустим у нас есть какая-то центральная полоса что значит эта полоса это значит, что в пиках поглощения, потому что поглощение велико у нас атмосфера будет эффективно излучать с какого-то верхнего облачного слоя а вне э, ну просто потому, что все что глубже оно успеет поглотиться. то есть эффективный излучающий слой атмосферы это такой от которого и до бесконечности там порядка единиц ну единица это условно потому что как и любая такая приближенная величина она в общем, ссылаются на нестрогие данные, но эффективность, излучать будет именно этот слой. И поэтому на той длине волны, где у вас формируется пик поглощения, где там, ну, кувет, допустим, она компактная, все линии слились, у вас этот излучающий слой будет повыше, а вне полосы поглощения, наоборот, он будет пониже, потому что вам нужно добрать, больше оптическую толщину, чтобы обеспечить вот это поглощение. И что получается? Получается, что если у нас петральные линии выглядят таким образом, то это значит, что в центре линии у меня поглощение меньше, чем на большей высоте. Значит, я пишу дублировая центральная меньше или равно чем ну, давайте просто нашу душу вот. ну и, в общем вот если эта логика понятна и вопросов тут нет то реализации всех этих идей. Видите, спектры очень разные. То есть если мы э, в левой области более длинноволновой действительно наблюдаем весь зоопарк от этих линий поглощения, тут все понятно, прозрачно, э, то э, в новых приборах там ошибка, судя по всему, гораздо меньше. Но тем не менее. Значит, те же самые линии поглощения наблюдаются, а вот если мы уйдем в более длинные волны, видите, там наоборот, здесь линии в а здесь они в эмиссии. Значит, что это означает линия в эмиссии? Это означает, что где-то на каком-то этапе у нас температурный профиль пошел вот с инверсией. И если смотреть на. Это просто за счет того, что в целом там масса сильно больше его удалось промерить или что? Нет, еще раз, значит, э на Марсе избыток кисло э кислорода. Среда окислительная. СО2 сам себе Как удалось слить. его промерить с такой точностью? Э -э кого? СО2. Не Юпитере? Да. Ну, спектральный методами. Точность не особо высокая не нужна. Просто я говорю, это вот именно все различия абсолютной массы? то есть почему, если на Юпитере удалось промерить СО2, на Марсе до сих пор не промерен там? а, понял, вопрос понял но, значит, смысл следующий. во-первых СО2 на Юпитере гораздо стабильнее, чем Метан на Марсе. Метан на Марсе вообще вещь непонятна. придется себя очень странно. Во-вторых, ну СО2 все-таки больше полос в среднем пока. Есть и апертоны, есть и фундаментальные полосы, и СО2 ну, очень плохо. Вот. тем не менее, вот отличие фундаментальное гигантов от планет земной группы в том, что в земной группе атмосфера окислительная, соответственно, весь водород связывается с водой частично в спирт очень небольшим количеством, вот, а в, в всяких а точнее, в Водород связывается с водой по в всякому органику, а в в зоне планет гигантов у нас, э, наоборот, в воду связывается весь кислород. Остается большой избыток водорода, который там восстанавливает вообще абсолютно все. Вот. Ну и вот по этим профилям можно увидеть большое количество э, предельных углеводородов. И вот такие экзотические вещи, как PH-3 и даже Германия h 4 Это вертикально распределение? Да, это Но это фотохимические модели, понятно, что это. Не Но... H3, какое-то уж соединение есть, естественно, няк в большом количестве. Да это, вот. да, это совершенно другой мир, совершенно другая химия, и вот есть Йон, очень хорошо известный, H3+, Просто вот водород, но не в виде молекулярного водорода. а значит, Когда к водороду еще приделывается молекулярного водорода приделывается еще один протон. Получается вот, положительно заряженный ион, экзотический. Он э, удобен тем, что дает достаточно сильные эмиссионные линии в среднем и диапазоне. Его хорошо наблюдать. Но это под давлением, да? Нет, это все Стратосфера, верно, тропосфера. Это как раз та область, которая находится в состоянии нарушения локального метерамического равновесия, где все хорошо наблюдается. Mm -hmm. Так, ну, значит, вот по динамике. По динамики, атмосферы Юпитера, на самом деле, вот, несмотря на то, что там вот, как наблюдение есть и качественное понимание есть, вот таких реальных моделей глобальной циркуляции сейчас не так много. Значит, вот группа Флазара такая модель разрабатывается в Штатах, еще несколько групп в Штатах, значит, в Европе в больше, очередь в Германии. Французы ЛНТ, по-моему, что-то делают. Вот. Но в основном начнем значит, значит, идет значит, игра, идет игра на подборке э, профиля температур. И это опять же вот в первую очередь. Нам с вами э, цель указания к тому, что надо научиться мерить скорости метра на Юпитере. Это действительно очень важная, амбициозная, интересная задачка. Но это сделать на не просто сложнее, чем на Пока же, пока же все эти модели подгоняются именно по температурному профилю, но в принципе они дают достаточно реалистичные результаты. А вот насколько точен? Ну, температурный профиль на пятилитре посчитан Или он как-то померен с какой-то точностью. Начертленный. Температурный профиль как раз померен, то есть вот эти вот вот эта вот картинка, вернее, угу. она измерена. Это уже профиль ветра, который посчитан. Вот эта картинка измеренная, измеренная опять же по инфракрасным спектрам уходящего теплового из излучения. Вот. Ну, вот здесь эти профили можно представить в виде как бы картинок на нескольких разных высотах, как распределена температура. Видно, что на уровне там одну четверть атмосферы, там совершенно четко вот эта структура зоны поясов прослеживается, а в верхней атмосфере уже от этого почти ничего не остается. Там, совершенно вот. Ну, вот так выглядит температурный профиль на Юпитере. Значит, это уже стратосфера и термосфера. Значит, обратите внимание, что это микробары. Значит, это логарифм. То есть, если логарифм двойки, то это значит, 200 микробар, то есть это все меньше 1 бара. Вот. Ну и мы видим, что значит, сначала он почти алебатический, это тропосфера а дальше он вот, становится существенно субадиабатическим. Это графика статической устойчивости. То есть ΔZ, значит, B, минус кулебянская температуры минус диабатический. Вот. Но это как бы лишний раз подтверждает, что На Юпитере она патична. Вот очень большой глубин. А, но ну, если сравнить, мы еще позже вернемся к этому анализу, но тем не менее, вот сразу уже, наверное, имеет смысл сравнить, что мы имеем по обилиям основных элементов и основных соединений в зоне планет гиганта. Значит, ну вот если за единицу взять водород, который все-таки там как создает основную массу, значит, что мы видим? Мы видим, что на Сатурне гелия по какой-то причине меньше, а на Уране и Нептуне больше. Значит, аммиака везде много, значит, от 10 минус 2 до 10-3. Ой, прошу прощения, Метан, да, конечно. Значит, метан на Юпитере <coughs>, не насыщается. Уже в атмосфере Сатурна из спутника Сатурна Титана метан насыщается и точно так же, как и водяной пар, является примерно составляющей, просто связанным с конденсацией. Вот. Но всякие изотопы метана, они в общем, примерно соответствуют солнечно-космологически. Отношения, амяк помянутый. Вот, ну и вот то, что мы уже с вами видели. Значит, PH3, Германия H4, Арсеникум H3, где-то в хвосте у нас целой целу. Ну вот видно, что все-таки по основным малым составляющим Юпитер и Сатурн, во-первых, они примерно соответствуют друг другу, во-вторых, у них мало составляющих существенно меньше, чем у ледяных гигант. Это тоже некая загадка, которая требует своего разрешения. Важный параметр отношения к водороду. Если помните, значит, когда мы с вами рассматривали. Венеру, то там отношение Эдитерии к водороду где-то в 200 раз превосходит земное, потому что, как мы считаем, Венера пережила вот такую климатическую катастрофу глобальную, порынковый отрыв, когда атмосфера стекала в космос, и вода на кислород водород. Кислород связывался с СО2, а водород убежал значит, через Максвелловские хвосты выбегал народ. Вот. Но для Юпитера эта история еще более, на самом деле, важная, Но вот посмотрите, как здесь выглядят значит, эти соотношения. Они, в общем-то, близки достаточно к Солнцу. Вот если по различным Значит, это аппарат Галилео, это наземное наблюдение, это кометы прошли. Ну вот видно, что примерно где-то там 2,5 на 10 минус 5. Значит, если мы посмотрим состав солнечного ветра, то там тоже будет где-то. Несмотря на то, что этот это водород на планету не возвращается, если он наблюдает, то он наблюдает навсегда, там, так же как и до вот. но Большие планеты они обеспечивают достаточно эффективную защиту своим атмосферам с тем, чтобы вот это... Действительно видно, что здесь почти ровно соотношение там составляющего. Ну, я вот вам уже говорил про такой забавный юморский плюс, вот так выглядит его эмиссия, если интересно, значит, 4,7-4,9 микрона, 2-трекорезка пика между ними что-то в общем я особенно тем кто уже как-то вникал в спектры спектроскопии космонавтиков посмотреть действительно как ну, посмотреть оригинальные статьи с этим наблюдать это где-то середина 90-х они были открыты по моему органу достаточно легкая миссия для наблюдения и она с ее помощью довольно удобно наблюдать для этого в основном используется такая диагностическая вот. но опять же значит если посмотреть на изотопные соотношения точнее значит, просто изотопное соотношение, а соотношение благородных газов и летучих, вот это интересно. Значит, Ну и что мы видим? Мы видим, что на Юпитере у нас практически все соответствует солнечному значение с некоторым увеличением количества летучих тех вот и это значит, связывается с тем что когда планета формировалась из планеты зимали из планеты зимали содержали лед а лед в этой протосолнечной туманности ассорбировал вот эти вот молекулы летучих и когда они падали значит, ну, соответственно планета приобретала материал Такая вот современная гипотеза. Вот посмотрите, как выглядят эти ворота. Это достаточно грубая оценка, все-таки вот здесь у нас коэффициент почти в локсиле. Ну, может, там полтора. Но все равно достаточно много. Вот. Значит, что вываливается из этой картинки? Из этой картинки вываливается кислород, потому что существуют горячие пятна. И там совершенно другая микрофизика. Цикл воды совершенно другой. Вот. И вываливаются гелий и неон в благородных газа, потому что это связано с процессами в метрах планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Спасибо. остальное ну, совершенно соответствует солнечному составу и в этом смысле такая планета очень удобная в будут... качестве эталона можно использовать значит ну вот немножечко про э, облака про то какие циклы химические приводят к формированию облаков в атмосфере Юпитера. Значит, в атмосфере Юпитера три яруса облаков. Зачем вот, я картинку начну? Значит, самый нижний, самый обильный, это обычные водяные облака, причем это как мы привыкли с вами это жидкая водяные облака, там температура уже довольно приличная, недокламная давление приличное. Выше этого идет вот такое хитрое соединение NH4SH. Называется гидросульфит аммония. Вот если значит, абстрагироваться от того, что NH4, вот у нас есть NH3, mm -hmm. да, и вот прибавили серу и прибавили там какое-то количество воды. Вот получили гидросульфит амония. Ну и, наконец, самый верхний ярус это лед. Вот. Ну и вот примерно такой цикл существует, который э, формирует эту облачную систему. Значит, вот этот цикл довольно похож на тот, который реализуется на Титане, приводит к образованию вот этого органического образования, так называемого фалина. На Юпитере, на Сатурне тоже есть. Все это образует значит, такую стратосферную дымку из которых потом выпадают различные соединения, в том числе и кристаллики аммиаков А насколько вот видимые Викой динамичны? То есть, допустим, если мы будем далеко от Юпитера, мы увидим вот эту динамику, или мы будем ее возник... ну, воспринимать как статическую картинку все-таки. То есть вот. насколько она вот так вот динамична? Ну, конечно, ее надо достаточно долго регистрировать. Это не mm -hmm. то, что это такое быстрое движение. Ну, по-разному. Вообще, период вот, обращения на поверхности это всего лишь там 9 часов. Достаточно восточной скорости вот но значит говоря Юпитере, конечно необходимо отметить его огромную роль в формировании облака орта формирование когнитного гала и формирование пояса астероидов и, в конечном счёте, в защите Земли и планетельной группы от постоянно падающих метеоритов. Вы знаете уже, что был на планетах такой период интенсивной метеорит, метеоритной пофардировки, это примерно первые полмиллиарта лет, и это могло бы продолжиться гораздо дольше и могло бы кончиться гораздо печальнее, если бы, вот, коллеги, мы поддержали, точнее, сказать, если бы, Питер не выбросил, не выбросил этот материал на далекую периферию, которая образовала область Аута, и вот эта внутренняя область какой Эти события наблюдаются редко, но наблюдаются сегодня. Значит, вот такой механизм, он достаточно прост, просто выглядит. Значит, вот у нас летит комета, она подходит достаточно близко к Юпитеру. И она могла быть вообще в плоскости эклиптики, могла чуть-чуть совсем сказать, отклоняться там, недалеко от орбиты. И вот за счет этого гравитационного маневра она может уйти по совершенно другой траектории, если приблизиться достаточно близко к Юпитеру. Вот. Эти гравитационные маневры, они, кстати, баллистикой межпланетных аппаратов достаточно активно используются сейчас. Ну, Практически во всех межпланетных перелетах к дальним планетам там, как минимум один-два гравитационных маневра есть, а часто больше. Сначала у Венеры, потом там у Земли, потом Юпитер, и потом Питера, и так далее. Вот. розетта, недавно состоявшаяся миссия тоже так сказать, использовал такие революционные маневры. Вот. Ну, и, э, в результате значит, у нас э, вот в результате таких хаотических выбросов у нас образуется физическая гала, а э, значит, внутренняя область, где выбросы менее такие радикальные, менее хаотические, она, она формирует э, так называемый путь. Вот. Ну, и путь. Вот, э, событие знаменательное было уже достаточно давно, поэтому я позволю себе напомнить это падение комет Шмекро Юпитер. Это действительно замечательное событие, но пока что это единственный, единственный эпизод, когда люди наблюдали падение кометы на планету. Вот, это как элементарный процесс, как раз период метеоритной бомбардировки, он очень важен, и действительно, Конечно, сильно модифицировала местную атмосферу Юпитера. Это наблюдалось. Ну, вот, по порядку, значит как это происходило, это был 94 год. Я тогда был, вот значит, я закончил в 191 был таким обеспеченным молодым специалистом. И вот поехал там в одну из первых своих международных конференций американского планетного отделения американского астрономического общества DPS. И как раз вот в это время там значит, незадолго до этого Падения, там был большая помпа, большой бум, там куча докладов. Вот, страшно было интересно значит, так видеть. Значит, как это происходило? Примерно за полгода или за 8 месяцев была открыта эта комета. Шумекер Леви это вообще любитель. А Шутнекер это такой профессиональный был астроном, который занимался в основном всякими метеоритами. И вот уже тогда стали всякие программы выделять деньги на исследование астероидной опасности. И под это дело было задействовано достаточно большое количество маленьких скромных телескопов. И вот эта программа, она позволяла там в выгребать огромное количество новых объектов, планет там, астероидов и так далее. И вот они значит, увидели, что вот есть объект, который должен значит, сделать такой вот тоже гравитационный маневр вокруг Юпитера, но маневр не уходящий там по гиперболической траектории на бесконечности, а образуется эллиптическая орбита, очень узкая, которая пересекает Юпитер на обратном пути. Значит, комета на Юпитера упадет. И вот при первом пролете эта комета была разорвана на достаточно большое количество фрагментов и вот такой вот пулеметной очередью она значит, выстрелила в Юпитер. Причем происходило это на ночной стороне, мы не могли видеть непосредственно вспышек, но видели последствия, потому что Юпитер достаточно быстро вращается и там уже через несколько часов мы можем наблюдать эти последствия вот это вот реальная картинка с хоботского телескопа вот можете посмотреть как это выглядело значит эта картинка там видео ультрафиолет это картинка инфракрасная значит обратите внимание это Кековский телескоп значит обратите внимание значит в видимом диапазоне мы видим темные облака на светлом фоне, это вот следы ударов, последствия удара. На, в инфракрасном диапазоне мы наоборот видим светлые пятна на темном фоне. Почему? Значит, ответ такой, когда падает фрагмент, Это, конечно, совершенно стратическое событие. Вот там десяток или <свят> несколько десятков этих фрагментов, я не помню точно, сколько их было, это действительно там сотни, может быть, в тысячи раз больше, чем весь ядерный безопасный на Земле. Это гигантская энергетика. Образуется вот эта вот картинка, которую тогда только-только начинали на суперкомпьютерах считать подобные катастрофические события. Это сандийская лаборатория. Национальная лаборатория штатов, которая была создана под ядерную программу в основном Это а прямая задача, но некий аналог нашего Лосарова Ядерный центр вот. И они на самых мощных компьютерах той поры значит, посчитали Вот модель, как этот Fireball, так называемый, полуминный шар распространяется в атмосфере Вот видите, это возникает такой гриб, Он косой, потому что траектория входа косает. Грипп, потому что очень большой градиент плотности в атмосфере существует несколько шкал, высот Естественно, ему гораздо проще расширяться в верхней атмосфере, чем внизу вот. И на каком-то уровне, вот здесь он вот этой красной черточкой значит обозначен, образуется дымка сажа, грубо говоря. Вот. При этом э, видимая поверхность облаков находится ниже. Э, значит, что при этом происходит? Э, видим в видимом диапазоне мы видим как раз поверхность облаков. Именно поверхность облаков рассеивает свет, который мы наблюдаем. Э, если выше лежит дымка, естественно, мы видим эту дымку, она Черная, она на красное видим тюльпы. Значит, теперь что происходит э -э в э инфракрасном диапазоне? Значит, в инфракрасном диапазоне обратите внимание, Юпитер вообще достаточно темный за исключением полюсов и вот, э некоторых э зон. Почему? Потому что в атмосфере Юпитера много метана, метан эффективно поглощает ИК, и пока свет доходит до поверхности облаков, отражается, рассеивается, попадает к нам, значит, к наблюдателю, ИК среднего поглощается метан. Значит, если мы располагаем дымку выше поверхности облаков, тогда свет рассеиваясь поглощается метаном меньше. И поэтому мы видим яркое пило. Вот. Это вот не сразу догадались почему так А полюса яркие, потому что там как бы по касательно проходит, да? А, полюса яркие, а, потому что там рассеивает более высоко лежащий да, более лежащий слой слабые дымки. И действительно не успевает приобрести центр. Вот. Значит, ну вот, я так немножечко с вами вот, ну вот, ну я постараюсь вот, ну вот, про вот, ну вот, ну, Следующая лекция отдельно Титана посвятим, мы вполне заслуживает. Вот. А сейчас про Галилеевы спутники Юпитера это чрезвычайно тоже интересный материал и, по всей видимости, предмет для будущих миссий. В этом случае вот, ближайшая миссия европейского Юпитера Джусса, она так называется Jordan Ice э, -э, -э, -э -э И, кстати, миссия Галилео во многом была заточена тоже под спутники. Значит, ну так вот, чтобы вы узнавали в лицо. Ио, Европа, <coughs> Ганимед и Калиста, они находятся на внутренних орбитах. А что, у Юпитера там огромное количество спутников. Ближе Ио находится Амальтея и, по-моему, еще один забор. Это маленькие совсем спыта. Значит, их можно отличить сразу по возрасту поверхности. У Ио поверхность покрыта серой, потому что там активный вулканизм, постоянно действующий. У Европы поверхность ледяная и вся покрытая трещинами, то есть трещинами это молодой лед. У Гнемеда значит, там есть следы уже метеоритных кратеров, отличие от Европы и видны следы ледяной тектоники. На каллисте мы вообще никакой тектоники не видим, видим только кадры. вот эти светлые пятна, это лед, ледяные значит, фрагменты от э, метеоритных ударов. Спутники в основном состоят из льда. Э, их э, вообще в зоне планет гигантов все малые тела это практически Целиком тела ледяные, это там самая распространенная порода. Так, сейчас я переключусь немного. А вот в спутниках предполагается, что есть там слой. Ну, под поверхностные океаны, там жидкие воды. Сейчас, вот. а насколько это, насколько вы видите, это реально исследованием? исследование. Ну, сейчас, сейчас, сейчас поговорим о <соединенные> океаны. Вот смотрите, значит, вот, вот, вот так выглядит современный значит, список спутников Юпитера у них там у всех названия, просто видно. Плохо. Название, да, название есть у всех. Не факт, что это там исчерпывающий список, вот, там постоянно обновляется, но вот какой-то на каком-то этапе. этапе. Значит, ну вот что важно знать про значит балевые про спутники, кроме того, что их надо узнавать в лицо. Значит, самая, пожалуй, важная их характеристика это их резонансные орбиты. Европа и у Европы и находятся в самом сильном резонансе, который вообще существует в природе. Это так называемый трехчастотные резонанс лопасы один, двух 4. То есть и у Европе как один уровень. Европа к Гадемеду как один к двум, и соответственно Европа к Гадемеду как один к четырем. Вот. И в результате у нас они постоянно сближаются друг с дружкой, и естественно очень сильно влияют на, на, друг на друга. Мы с вами уже там разбирали в прошлый раз, что эти резонансы бывают устойчивы, бывают неустойчивые. Вот э, резонанс Лапласа он устойчивый, очень. И для того, чтобы его поддерживать, э, спутники вынуждены слегка деформировать свои орбиты. И вот у ИО и у Европы поддерживается этим резонансом некоторые лиценациты. Резонанс. Он, как вы помните, делает резонанс устойчивым или неустойчивым. Значит, и за счет того, что имеется экстрензитет, даже же самая Ио, она на самом деле движется не по окружности, а по некоторому эллипсу И кто приближается к Юпитеру, то удаляется. Соответственно, она находится в переменном гравитационном поле. Гравитационное поле Юпитера может догадаться достаточно сильное, и это означает, что Спутник будет испытывать приливное воздействие со стороны Юпитера. То есть он сначала в одном месте, потом в другом, его деформировало гравитационное поле, потом деформировало иным образом, и таким образом оно все время гнелся, деформируется и внутри рассеивается энергия. Вот эта энергия, она приводит к тому, что недра разогреваются и существует вулканизм. Значит, в случае Ио это приливное воздействие привело к тому, что спутник практически полностью потерял все свои летущие соединения то есть льда там вообще не осталось осталось каменное силикатное ядро, ну и какой-то вот тоже каменная сернистая мантия у Европы тоже существует приливная рассеянная энергия и мы видим это, эффект этого рассеяния по вот этим молодым трещинам. То есть видно, что спутник достаточно живой, там есть, внутренний источник энергии. И вот этот дополнительный разогрев приводит в частности к тому, что действительно там может образоваться устойчивый океан, примерно под 100 км толщина льда. Вот. Та же самая история у Ганимеда, но а у Калиста... Во-первых, ядра нет вообще, там считается, что она вот, вот, не дифференцированная, она такая однородная, вот. но ну, и существует ледяная кора, то есть количество самый такой спокойный, самый древний спутник, самый древний военный. Вот. Ну вот так, так выглядят эти модели внутреннего строения. То есть к этим океанам надо относиться просто как к жидкой ледяной мантии, поскольку вот все, что за пределами ядра, это на самом деле все лед. То есть, когда BBC говорит, что полетят туда, нас пробурят и там будут плавать какие-то эти дроиды, это все ерунда, да? Ну, я не представляю, как пробурить 100 километров. Да. Вот. Другое дело, что и, а, наблюдать их можно. И можно попытаться действительно хотя бы оценить химический изотопный состав этих океанов. Вот. Это сама по себе очень интересная история. Она базируется на идее экзосферы деревьевых спутников. Экзосферы были обнаружены относительно недавно у Ганимеда и Европы по наблюдениям Хабблского телескопа в ультрафиолете. Были обнаружены эмиссии в молекулярном кислороде. Кислород там образовался из-за диссоциации водяного пара. <coughs> водяной пар, по всей видимости, просочился через какие-то трещины в коррекции. И эта история надела много шума, потому что это дает нам реальный шанс заглянуть внутрь вот, в эти вот подленные океаны э, галереевых скулько. И э, планированное будущее миссию к в частности, плюс э, значит, содержится тоже эксперимент с SWI с другой в качестве одной из основных научных задач как раз наблюдение вот этих экзосфер уливейных спутников. Ну вот обратите внимание, значит, какие количества. То есть это 10-14 молекул на квадратный сантиметр. Это очень много величины. Вот для Земли на квадратные сантиметры у нас с вами. Значит, один килограмм на да, один килограмм — это 1025-й ну, 10, молитвы. То есть примерно 11 порядков меньше, чем земная атмосфера. Это очень-очень раздреживая атмосфера наблюдать их достаточно непросто. Вот. ну вот, значит, по способу формирования поверхности они подразделяются, значит, вот эти процессы, которые формируют поверхность, подразделяются на магматические, тектонические и импактные. Значит, это как раз вот этот вулканизм, который условно воздействует поле Юпитера. Тектонические они это движение значит, с коры, объекция в мантии, ну и импактные, понятно, что это метеоритная бомбардировка. Вот, чем больше приливная энергия рассеивается метро спутником, тем, естественно, больше магматические процессов уливают, ну и частично э, тектонические. Вот. Ну, про атмосферу мы немножечко с вами говорили. Вот так выглядят эти атмосферы по данным моделирования. Значит, опять же, основная компонента это молекулярный кислород. Допустим, вот Европа это кислород, это атомарный кислород воды. Совсем чуть-чуть. здесь четвертый молекул на кубический сантиметр. Это вообще ничто. И совсем-совсем чуть-чуть гидроксиль. Значит, ну вот донемет тоже моделировали. И вот вертикальный профиль водяного пара, в зависимости от фазы оборотов вот, по орбите вокруг кипитера, вот он может меняться таким образом, Значит, видите там, да, на 4 порядка величины может варьировать содержание водяного пара. Ведь это экзосфера очень-очень вот экзотически себя ведут. Ну вот, значит, мы с вами говорили про просачивание паров воды через коров получил название криовулканизм криовулканизм вообще наблюдается не только далеко у Европы, он наблюдается очень активно у спутника сатурна и салада наверняка вы слышали видели картинки и у спутника нептуна тритона там такие гейзеры холодные вообще подпилул принимают принимает любые значит, извержения в холодной среде во льдах вызванные каким-то внешним энергетическим воздействием вот. ну вот немножко больше можно рассказать там про конкретный спутник вот про Ганемет, в частности, потому что в свое время здесь в ИКИ собирал большая международная конференция по исследованию Ганемета, был даже такой проект сформирован пилотный, потом Госкосмос ну, не поддержал, куда вошло, но тем не менее вот интерес он проявляется, и, конечно же, к этим спутникам будут отправляться миссии, в том числе и связанные с посадками. Вот так примерно выглядит значит, модель внутреннего строения. То есть Это жидкая железная или железно строительная дров, э, силикатная мантия, э, ледяная мантия, которая, возможно, жидкая, а возможно, твердая либо со смешанными фазами. Вот. Ну и, наконец, ледяная карта. Э, вот, то есть по объемному соотношению примерно 60% это камень и примерно 40% это лед. Ну и это дает среднюю плотность порядка двоечки, что довольно типичное значение для зоны планет гигант. Почему делается вывод, что все-таки океан жидкий Значит, по наблюдаемому. информация поверхности, они наблюдаются в телескоп а, в результате изменяющегося операционного поля Юпитера. Вот видите, значит, в одном случае это 7 метров, в случае жидкого океана, в случае, если это мантия твёрдый, то это всё исполнено. Это, общая величина, которую мы наблюдаем, которую можно отличить. Вот. Ну вот э, как выглядит эта э, криво тектоника. Вот так выглядит глобальная карта Гумеда. Э, значит, э, тут видны вот такие, значит, потёки. Это как раз следы э, криво, криво тектоники. Э, тектоники. На поверхности, что мы видим, мы видим в основном лед до 90%, но не всегда и везде только лед, это может быть смесь там, льда и камней. Значит, наблюдается также лед СО2 и какие-то следы бокси-серы и аммиака. Вот. Значит, По котирующим спектрам аппарата Галилео были отождествлены всевозможные гидротированные породы, с 4О и и так далее. То есть большого количества льда приводит к тому, что та порода, которая не летучая нападает, она достаточно легко гидратируется. Но при этом есть большое количество спектральных деталей, которые вообще никак не интерпретированы. И на самом деле э, химический состав и э, нейрологический состав там, э, далеко не понятен. Вот. Ну вот э, магнитное поле опять же есть собственное у э, галилейевых спутников, связаны с как раз наличием Южного океана, это неудержимое магнитное поле. Конечно, надо понимать, что все эта махина атмосферы Юпитера, она включает в себя эти галилейевы спутники, но и в каком-то смысле, препятствует посадке туда любых космических аппаратов, не говоря уже о пилотируемых. Автомат туда отправить крайне сложным, потому что радиационные пояса в атмосфере Юпитера обладают гигантской разрушительной силой. Поэтому если на Европе там можно находиться несколько часов буквально, аппарату то для монета там же условия существенно лучше вот. Ну вот так выглядит значит, взаимодействие магнитного ну, ну, поля. Ну, с магнитным полем Юпитера, то есть вот замкнутая силовая линия, которая пересоединяется, то есть она выдирает часть силовых линий находящихся с полюсов, <coughs> и пересоединяется с магнитным полем спутника. Вообще, конечно, вот, магнитосфера планет-гигантов это, это очень, очень богатый полюбом. Еще одна картинка как еще должна выглядеть со всей этой морфологии ну, мы не будем долго останавливаться. Но вот, вот эти цифры, они для нас достаточно печальны, потому что, как раз то, о чем вот это галилевые спутники и радиусы их орбит в радиусах Юпитера. А это. Доза рада в день, которую получает значит, там аппарат или человек, который там находится. Ну, мы видим, что да, в Европе ситуация хуже, чем на глимиде. Ну вот здесь, там, допустим, 5 на 10 четвертый, а здесь, допустим, там 3 на 10 во больше будет порядка учения. Вот. Поэтому, несмотря на то, что Европа очень привлекательный объект, и несмотря на то, что, конечно, там 30 вот площадь, да, да вскроет все, никакой радиации там не проникнет такого, но посадить туда аппарат крайне сложно, просто потому что до сих пор не существует электроники, которые где-то. А на Ганимеде океан менее привлекательный. На Ганимеде вообще не факт, что это океан. То есть на Европе, в общем-то, то, что океан жидкий, это доказано достаточно надежно. На Ганимеде это скорее гипотеза. В Европе более молодая все-таки поверхность, и, конечно же, она интересна. Там, про вот. Ну вот такой, наверное, мы на этом, краткий ну, вам обзор э, системы Юпитера, самой планеты и Галилеи Испытника. Давайте на 15 минут тогда прервемся.